Две программы, играющие большую роль в анализе сети, это программа Nmap, которая сканирует порты удаленного хоста, и программа TCP DUMB, которая переводит сетевую плату в режим прослушивания, что позволяет принимать все пакеты, независимо от того, кому они адресованы. Давайте вначале поговорим про Nmap. Nmap – это самый популярный сетевой сканер, он используется для определения, какие хосты доступны в сети, какие сервисы они выполняют, какие версии операционных систем используют и так далее. Nmap обладает множеством возможностей, о которых можно прочитать в справочной документации. Я приведу несколько примеров использования Nmap, но сначала давайте разберем возможные состояния портов, которые вы можете видеть при сканировании удаленных систем. В Nmap есть шесть возможных состояний для порта. Первое это Open, порт Открытая служба ожидает запроса на подключение. Closed, Закрытый порт не связан ни с одним приложением и может быть открыт в любой момент. Filtered, Бранмауэр блокирует порт, и Nmap не может определить, закрыт порт или открыт. Unfiltered порты в этом состоянии отвечают на запросы, но Nmap не может определить, закрыты или открыты. Unfiltered порты в этом состоянии отвечают на запросы, но Nmap не может определить, закрыты они или открыты. Open filtered nmap выдают такой результат, когда не может определить порт открыт он или фильтруется. И closed filtered nmap выдают такой результат, когда не может определить порт закрыт или он фильтруется. nmap можно установить из стандартного репозитория с помощью команды yum. Давайте переключимся на консоль. UI install nmap. У меня уже nmap в системе проинсталлирую, О чем мне? Сообщено, что у меня последняя версия Nmap уже проинсталлирован. Давайте просканируем удаленный хост с помощью Nmap. Для этого выполним такую команду. Nmap-i-t4 и IP-адрес удаленной системы, которую мы хотим просканировать. Запускаю команду на выполнение. Опция минус А большое, используется для того, чтобы выяснить тип операционной системы ее версию. Опция минус Т4 используется для более быстрого выполнения сканирования, так называемый агрессивный режим работы. Давайте дождемся выполнения этой команды. Вывод команды будет содержать список открытых портов в удаленной системе, MAC-адрес, тип операционной системы и возможную версию ядра. Как раз все это мы видим сейчас на экране. Вот самые такие у нас интересные порты здесь в списке выведены, которые у нас сейчас открыты в удаленной системе. То есть все самые популярные службы у нас сейчас там выполняются. MAC-адрес. Запущен Linux, либо 2.4, либо 2.6 ядро. Детали операционной системы. примерно версия, естественно, прям на 100% точно здесь у нас не показывается. Но примерно вот такая у нас операционная система там выполняется. А теперь давайте просканируем диапазон портов. nmap st-p2180 и тот же самый IP-адрес. Я задаю. Вот, значит, опция ST – это TCP сканирование с использованием системного вызова Connect. Опция –P позволяет задать диапазон портов. Мы просканировали диапазон с 21 по 80 порт и получили результат в виде двух портов – 22 и 80, которые у нас открыты в удаленной системе, в системе с IP-адресом 192.168.79.128. У NMAP много различных опций. Здесь я не буду их все перечислять, а просто дам ссылку на документацию на русском языке. На официальном сайте есть страница с описанием NMAP на русском языке. Там все очень хорошо расписано. Нет смысла мне сейчас повторяться. Поэтому мы перейдем сразу дальше. Вот как раз примеры использования NMAP, который мы сейчас разобрали на практике. И давайте поговорим теперь про TCP DUMB. TCP DUMB. TCP DUMB – это утилита, позволяющая перехватывать и анализировать сетевой трафик, проходящий через сетевые интерфейсы. Иногда в целях выявления неисправности нужно выяснить, какие пакеты передаются по сети. Это несложно сделать с помощью TCP DUMB. И Примеры использования TCP DUMB представлены на экране. В первом примере мы перехватываем весь трафик для mac адреса 2.0.0. c 00C29779C9C. В опции "-i", указываем сетевой интерфейс, eth 0, и дальше Etherhost, у нас как раз там указывается MAC-адрес, для которого мы хотим перехватывать трафик. В следующем примере перехватываем только ICMP пакеты, мы указываем IP-прота ICMP. Третий у нас пример, перехватываем DNS-трафик между сервером и каким-нибудь узлом в сети. Для этого с помощью опции хост указываем IP-адрес и порт 53. И последний пример. Перехватываем входящий трафик на порт 80. Интерфейс ETH0, DST-порт, то есть порт назначения у нас 80, соответственно, будет. Благодаря анализу трафика можно выяснить источники DOS, DOS, атак. Например, во время атаки на сервер мы можем сохранить статистику по 80 порту в файл и затем проанализировать его. В примере, который показан на экране, мы сохраняем статистику в файл MyLog для первых 500 пакетов. Если вы захотите более точную статистику, то количество пакетов можно увеличить. И дальше файл, который получился, мы парсим с помощью специального набора команд с использованием AVK для того, чтобы собрать статистику по подключениям, то есть после сканирования этого файла мы выясним, хосты с какими IP-адресами больше всего имеют подключений к нашему веб-серверу, и соответственно, можем для себя сделать какие-то выводы. Естественно, IP-адрес с наибольшим количеством подключений, скорее всего, является источником DOS атаки, и естественно, его можно будет заблокировать с помощью IP-Tables. Например, блокировки показан также на экране в самом низу. IP-Tables, input и S, источник IP-адрес. Указываем IP-адрес потенциального злоумышленника и делаем действие Drop. То есть мы отбрасываем пакеты от хоста с таким IP-адресом. Это такое вот простое средство борьбы со злоумышленниками, естественно, если атака очень массированная вы можете не справиться с своими средствами, там уже понадобится специализированное оборудование, помощь провайдера, но вот, если атака не очень большая, вы можете ее своими силами отражать, то есть, сначала мы выясняем с каких хостов наибольшая активность, и дальше просто на какой-то период времени, там на сутки, на двое суток, можно просто заблокировать эти IP-адреса, чтобы они не подключались к вашим сервисам и не нагружали ваш сервер, тем самым Множество опций TCP DUMB я дам в печатном руководстве, сейчас я не буду на этом останавливаться, их там достаточно много. Для более детального ознакомления с TCP DUMB можно проследовать справочную документацию, то есть набрать команду MAN TCP находясь в консоли. А мы переходим дальше. Система обнаружения вторжения или IDS – это работающий процесс или устройство, анализирующие активность в сети или системе на предмет неавторизованных и злонамеренных действий. Наиболее распространенными IDS являются так называемые локальные и сетевые IDS. Локальные ADS устанавливаются в каждую систему и занимаются контролем целостности системы изнутри. Такие ADS проверяют различные журналы и сравнивают их с внутренней базой данных стандартных сигнатур известных атак. Популярными локальными ADS являются программные пакеты TripWear, Snatch и Leads. Сетевые IDS сканируют сетевые пакеты на маршрутизаторе или выделенном узле, проводя аудит пакетов и регистрируя в специальном журнале все подозрительные пакеты. Популярными сетевыми IDS являются программные пакеты Snort и Portcentry. Можете их скачать и поработать при желании. Мы переходим дальше. Антируткит. Популярная программа Чечки предназначена для поиска враждебного кода, так называемого RootKit и иных подозрительных событий в системе. Скачать Чечки можно по адресу «Чички Сбор информации до и после взлома. Утилита DD создает побитовый образ файлов и разделов. Рассчитав контрольные суммы для каждого образа и проверив их на совпадение, можно сравнить образ раздела или файла перед взломом с образом из взломной системы. Команда файл полезна для определения, изменился ли набор статических библиотек, используемых программой, что может указывать на то, что программа модифицирована злоумышленником. Команда Stat выводит информацию о состоянии файла, включая время последнего доступа, Разрешение, значение битов UID и git и так далее. Это может использоваться для определения последнего использования или модификации во взломанной системе. Команда md5sum используется для вычисления контрольной суммы файла. Вы можете создать список контрольных сумм для популярных файлов, которые обычно могут изменяться при взломе системы. В случае модификации файла контрольная сумма также изменится. После сбора необходимой информации операционную систему лучше переустановить. Это даст гарантию, что система очищена от разного рода троянских программ, черных ходов и так далее.